Добрый день, добрый вечер, доброй ночи Меня зовут Игорь Кристинин Занимаюсь тем, что помогаю людям зарабатывать 50 тысяч рублей за 45 дней на партнерских программах э, То бишь зарабатывать через интернет на своем деле Или ну, как бы работая э, на себя Это важно, через интернет Причем не просто зарабатывать, а зарабатывать стабильно, с гарантиями результата Это важно Хорошо а Вот мой сайт, например, один из сайтов Это ладно Так, значит э, что мне хочется вам здесь показать? То, что как бы я реальный человек, то, что как бы я сам практик, то, чем я занимаюсь, но как бы... Я считаю, что человек, который обучает, должен сам иметь результаты тем, которых обучают. Давайте я вам покажу свои результаты, чтобы мы с вами, опять же, мы познакомились, было больше немножко доверие у нас с вами. И, соответственно, чтобы вы видели то, что я как бы практик. Это важно. То есть я тоже вам все рассказываю, оно правдиво. Это важно. Так, это такой МЦРМ, это а, одна из моих МЦРМ, где, соответственно, отражаются мои доходы. Так, период. Давайте я сейчас записываю, сейчас 9 июня. Давайте за год посмотрим мои доходы, цифры и так далее. Сейчас 9 июня за год по 9 июня. Оплаченные, то есть, ну, именно оплаченные период. и, соответственно, за год цифра за год, сколько у нас там вот, оборот у меня в одной из компаний. 11 миллионов рублей. Это, ну, как бы вроде как немало, но, конечно, совсем-совсем много. Это оборот бизнеса. А, это важно. Это именно оплаченные, да, деньги в хорошую компанию. Кроме того, давайте я покажу еще. А, давайте покажу, что это я, да, то есть это друг, я чужую взломал такой хитрец, да. А, так, магазин, магазин, магазин. Вот Игорь Кристинин, вот сайт, почта. Думаю, вы понимаете, что это как бы я. Ладно, поехали дальше. Это не все. То есть у меня несколько а, своих дел, но я вам покажу еще. Так. Загружается. Жмак. Рекламировать. Смотрим. Это тоже одна из crm к одна одна, есть еще CRM-ки, одна из, ну вот эти тут у нас доходы. Важно, то что CRM-ки, то есть я ими пользуюсь, это сторонние компании, то есть если что, то есть все учитывает сторонняя компания, то есть я не могу как -то, это подделать, потому что как бы, это будет ну, то есть, это вот грани невозможного. мне важно, чтобы ну, показать максимально прозрачно, но тем не менее. Так. Ну вот, цифры, цифры. Ну, опять же, это одна из одних доходов. Хотите увидеть больше, то цифры доходов и так далее я вам что покажу. У меня вот есть цифра заработка. Вот она. Можете открыть тоже, посмотрите, есть видюшки, где еще захожу. Другие цирынки там тоже цифры дохода и так далее показываются. И я периодически выкладываю скрины. Их можно найти. Вот они, скрины. Вот они, их можно открыть. Тут есть кейсы, их можно посмотреть, партнерки работающие и так далее. Ну, и цифры моих доходов а, за определенное время. А, тут по времени указывается, когда, что, как. Ну, например, там, вот, время. Да, здесь есть еще другие скрины. А, поэтому я сам практик. А, хотите учиться у практика? Ну, welcome. Я буду рад с ним поработать Почему я обучаю? Кстати, давай причем сказать про мою миссию. Я обучаю по двум причинам. Первая причина – то, что, ну, понятно, что это мне выгодно. А выгодно тем, что я работаю с людьми в партнерстве, то есть с теми людьми, кто пришло обучение, я с ними иду в партнерство и делаем совместные проекты. Вот, например, недавно делаю, делал с Котти Колесником проект. А, делаю. Он финалист, он пришел с нуля и, соответственно, сейчас уже прошел обучение, мы, соответственно, сейчас мы делаем совместный проект. То есть у меня есть такой сугубо эгоитический интерес. И вторая, конечно, вторая цель – это большая цель. Мне важно, чтобы людей справиться от страданий, мне важно как бы сейчас не звучало, поднять СНГ. Так, да, я понимаю, что это очень немножко странно, но мне хочется небольших. Я начал думать о больших миссиях, и мне хочется, соответственно, чтобы вы присоединились ко мне, к моей большой миссии, и мы с вами вместе подняли СНГ, чтобы наши дети сами жили в другой стране в стране, где бизнес работает лучше, где сервис лучше, где люди радостные. Поэтому сейчас это отзывается. Welcome в моей программе. Добро пожаловать в мои программы. Буду рад поработать. Uh, Работаю по закону, даже не так, по договорам будет правильно сказать, ну, конечно, по, по закону, как иначе, uh, но важнее, что по договору, да, то есть массивные продукты, есть, например, гарантии, договоры и так далее. Uh, на этом у меня все, спасибо, и всем пока-пока-пока.